У студии для вас працюють Виктория Ермолаева и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Дмитро Смиян, режиссер відеотрансляции Эдуард Скрипник. У нас еще очень интересные гости будут в этой студии. Мы сейчас до кстати, установить телефонный звонок с одной человеком, которая просто зараз перебуває в центре новин. А будем намагатися выйти на звездок с Ольгой скрытник так ну а тем часом и для того чтобы дать Дмитрови смену, возможность ее набрать и для того чтобы трошки впровадити вас у курс справи с тем, что мы будем говорить. те, кто слушает ранковую хвилю», знают, что когда там работают Виктория Ярмолаева и Андрей Куликов, ну всегда практично есть музыка французькою мовою. Сегодня будет музыка на японською мовою, але но Песня французская Сальватора Адамо и его япономовная версия знакомитой песни Томбе Ленеже. I see you Сильваторе домой и его знаменитая песня «Томбель и неже» «Себто падает них японской мовы. И Нобухиро Терада может нам точно сказать, как же она называется називається японською мовою. Юкива Кунай. Юкива Кунай. А, Народный артист Украины, художник керівник Киевского державного хореографического училища и еще одна наша гостя, керівниця програми проектов благодійного фонда Объединения світових культур Илона Книшук. Дякуємо, що ви в цей ранний час з нами. Я от насправді зараз слухав, як Сальватура домо співає японською. Я, звісно, не фахівець зовсім з японської, але я пригадав почему чому так природньо мені було здається, тому що були свого часу. Вона выполнено в стиле сучасного, ну, трохи сучасного японского співа, бо я пригадую такие квартеты, как Royal Knights и Dark Darks, были очень популярны, до речі, в Радянському mm -hmm. Союзе. Наскільки японська нинішня культура близка до того, що мы называем збірним терміном Західна, або європейська культура»? то показывает одно на одну одном что Объединяет, что Украина и Япония. По мне это... Не знаю, как сказать. Много объединяет, в самом деле. У нас культура очень много общего. И я живу в Украине уже 30 лет. Я знаю очень много у нас общего мнения. Живем как-то... Ну, очень душевные. И так же, как украинцы. Меня всегда интересовало, а где же у японцев э, имя, а где фамилия? Нобухира Терада или Терада Нобухира? Uh -huh. Потому что мне, например, приходилось встречать как Акутагава Рюновский, так и Рюновский Акутагава. Uh -huh. Где? Нет, э, Нобухира — это имя, Терада — это фамилия, uh -huh. да? А в Европе принято сначала имя, потом фамилия. А Японии, наоборот, фамилия, а потом имя. Как и у венгров, кстати. Там mm -hmm. в Венгрии сначала идет фамилия, потом имя. И вот одно из различий, которые существуют между ну, нашими традициями культуры. Да? Оказывается, мы mm -hmm. все делаем наоборот. Но mm -hmm. Илона Кнышук она за то, чтобы мировые культуры объединялись. Что это за благотворительный фонд у вас такой? Конечно, идея благотворительного фонда объединения мировых культур в том состоит, чтобы дать возможность в первую очередь детям познавать культуры и брать лучшие угу. из каждой культуры мира. Для этого фонд поддерживает культурные, образовательные, спортивные проекты, которые как раз-таки объединяют детей и людей из разных стран, которые стремятся вот, познать как всю красоту и широту мира. Если ви берете найкраще з інших культур, то скажіть мені, що найкраще з японської культури ви хочете взяти до української, а потім Нобухіро скаже, що найкраще з української він хоче взяти наші гості. Ілона Книшук, вона керівниця програми проектів благодійного фонду об'єднання світових культур. І Нобухіро Терада, народний артист України, художній керівник Киевского державного хореографічного училища. Запитання було, що з японської культури хоче пані книшук. И, до української, і відповідно, що з української до японської культури хоче взяти пантерада у даному випадку. Це високе мистецтво балет на летних канікулах для дітей українських. Японія з радістю та гостинністю приймала у свої балетні школи на обмін, давала можливість виступити українським артистам балету юним на сцені оперних театрів. У Киото, потому что это был свой родный обмен и украинскими культурами, и японскими. А сейчас мы говорим про конкурсы, которые происходят 26 березня в Национальной опере Украины. Там это международный конкурс классического танца, который уже в раз происходящий на сцене оперного театра. і участие будут дети из разных стран, в том числе из Японии, что даст возможность как раз таки порівняти и увидеть всю, всю широту мистецтва, яке какая убедный балет на буфера да вы знаете я считаю что украинский балет сейчас номер один потому что украинские артисты покоряют Париж Лондон Токио Нью-Йорк я создал конкурс Киев, международный балетный фестиваль три года там назад чтобы поддержать талантлив украинских артистов и Артисты, которые победители нашего конкурса, сейчас покоряют мир, балетный мир. Мы их поддерживаем благодаря фонду UYCF и также другим моим партнерам. Так что я считаю, что Украина может погордиться, потому что я считаю, что в Украине находятся самые талантливые дети. А как так сталося, что в Японии, в стране из своей абсолютно неимоверной, богатющей и отличной от від большинства культуры, такого развития досяг классический европейский балет? Ну, знаете, э, балет э, к нам пришел, наверное, в 1950 году, mm -hmm. так что это, для нас это новое. Мы всегда любим принимать новое. И ежегодно приезжает к нам в Японию национальная опера Украины. Угу. Япония очень уважает и любит украинский балет и украинские артисты Я пригадую просто, что в радянские часы был такой фильм про кохание между одним радянским дядьком и японською балерину. Да, так? я забув, помню. Да, да. Я забыл, как она называется. не помню, Я смотрел. Але зворушливо дуже история, хоть вона она и відображала дуже багато стереотипів, які нам доводиться ломати. Які стереотипи были у вас, пане Набухиро? перед приездом в Украину. И какие стереотипы вы почули в том, что люди до вас ставилось? Ну, знаете, я родился в городе Киевуту. Киев ⁇ это поворотная города. В 1986 году был приезд в Японию первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Это было весна. Моего отца пригласили на встречу. И этот день решился э, моя судьба. И решили японского мальчика отправить в Советский Союз, чтобы наши страны стали ближе через искусство балета. Mm -hmm. Хотели меня отправить в Петербург, потом хотели отправить в Москву, но они все-таки решили отправить в Киев. Ну, вот так и оказался я в Киеве. А, вот... Э... Знаете, у меня знакомые нещодавно были в Японии, они повернулись абсолютно закохані в культуру, в страну, но они были в одном, в Киото они были, так, в давней столице, и в одном из музеев, где они гуляли, там была сграйка японских детей из провинции, из mm -hmm. провинции, из далекого какого mm -hmm. села. И они, когда увидели европейцев, yeah. <смешно> то все хотели с ними сфотографироваться. А вы, когда приехали сюда, что-то подобное произошло? Идут наши люди, и раптом, О! японец, а может, это китайцы, может, это корейцы. Як до вас Ну Я приехал сюда в 87 году, еще в Киеве было даже посольство. Я думаю, что в Украине я был Японії. из Японии. Ну, знаете, для меня было все новое, было интересно, и я абсолютно не знал языка. У меня куржали хорошие люди, преподаватели, и как-то меня всегда оберегали. В общем, я как-то, я, я считаю, что приехал очень хорошее время. Я думаю, что этот час, принаймні, для тех, кто смотрит на результаты работы Нубухиротирада, стал трошки кращим благодаря его присутствию в Украине. Илона Книшук, как часто вам доводиться встречать вот таких людей? Ну, я даже... не имею на я на которые свой внесок украинскую культуру. Очень редко. Вот, я знакома с Набкиры, наверное, больше года, и это яркий пример того, насколько человек влюблен в Украину, в эту культуру, насколько он хочет показать ее, преподнести ее, развить ее, и мы ему за это очень благодарны. И, ну, это очень приятное такое сотрудничество, которое, надеюсь, принесет хорошие плоды, в том числе для украинских детей. Нагадаю, что больше 300 юнаков и девочек из больше, чем 10 стран света возьмут участие в третьем международном юношеском конкурсе фестиваля классического танца Гран-при Киев, который пройдет в Киеве с 24 по 26 березня 2017 субтитров этого года. И фестиваль отбывается за поддержкой Благодейного фонда объединения световых культур. У национальной операции имени Тараса Григоровича Шевченко. Что ж, там будут представники Украины, Японии, Сполучених Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии, Німеччини Казахстану. И мы просто сейчас почули, наскільки це это разные страны: та европейские, американские, азиатские, причем из абсолютно разных концов Азии. та есть Япония с одного боку, Арабские Эмираты с іншого бока и где-то посередине между них Казахстан. Вот, когда вы работаете, пане Иноукухирио, із такими Різноманітними людьми. та одна справа там працювати вот вы 10 лет, чи сколько? Вы уже 30 лет, на самом деле. 30 лет yeah. в Украине. До украинцев, какой бы национальности они не были, вы уже привыкли. А тут раптом еще приезжают американцы, казахи, або казахстанцы, и арабы. Как вы находите с ними спільну мову? Ну, знаете, я Гран-при э, Киев создал три года назад, чтобы поддержать украинских детей балеты мира очень маленький через год э, разошел заслух э, второй был конкурс участвовало 5 стран мира mm -hmm. В этом году уже видите, два раза больше и как-то балетные людей объединяют всегда идея чтобы объединить весь мир чтобы и наши студенты и дружили и чтобы и, и нести культуру дальше. Илон історія история вашего знакомства с паном Нобухиро и почему вы решили с его фестивалем мати справу? Я уверен, что у вас інших других проектов що я другие Є інші проекти але цей проект унікальний я з нобухіром ми познайомилися вже коли я працювала в благодійному фонді ми <клухи> спостерігали за работой Київського хореографического державного училища і нас Нобухіро скажем так своєю харизмою зацікавив і він нам розповів що вже один раз відбувся такий конкурс дав нам інформацію і вже другий конкурс мы с захотіли захотели тому потому что ну, такого в Украине пока что немає. Это единственный и мы, мы пешаемся этим. Еще хочу отметить, что специально для конкурса в Украину приїздить Володимир Малахов, известный артист балета, который украинец за похождением Австралии за гражданством на данный момент. И он я уже неодноразово для того, чтобы потренувати украинских детей. И именно на гала-концерте 26 березня они покажут постановку Володимира Малахова «Лапері». В минулому году тоже была. В минулому как называлась? Пахита. Был из балета Пахита. Поэтому это очень большие возможности для детей. И это, мабуть, приносит удовольствие. Какие особенности от выхождения детей в Украине, работы с детьми в Украине поревняно с работой с детьми в Японии? Чем украинские дети, ну, або юнаки, mm -hmm. і юнки, и юнки отреждаются от від японских? Знаете, меня очень часто спрашивают. Все равно все дети одинаковые. Украинские дети более, наверное, душевные, более открытые. Потому что мы... Японские дети более вот, закрыты и скромные, наверное. А чему так, як вы уважаете? Ну знаете, это традиционно, потому что мы живем в остров, острове. Штыки, острове. Так? Да. Вы живете Я, на япон... богатёх островах. Ну, японцы живут только японцы, у нас свои традиции, и у нас детство учит и больше слушать, чем говорить. И, а тому вы, и тому вы, і тому ви выбрали балет, в котором майже ничего не говорят. Да, и показываешь так. своим телом и душой. Ну, Бухиротирада заслуженный э, деятель мистец. не народный артист Украины, артист балета, организа, керевник Киевского державного хореографического училища и Илона э, Книшук, Вона керівниця проектів Благодейного фонду Объединения світових культур. Нагадаю, что фестиваль Гран-при Киев Это третий, третий международный конкурс Фестиваль балетов 24-26 березня у Киеве Ну и вы снова сможете послушать Цю разговор И прочитать Розшифровку ее Уже незабаром на нашем сайте Громадский радио а, Так, и есть что коротко. Маленький, таке. Хочу всех запросить, у кого есть желание провести этот конкурс-фестиваль, обратитесь до благодійного фонда, мы с радостью вам нададим квиток, и вы сможете увидеть все на свои очки. UWCF, United World Cultures Foundation, объединение світових культур. Ну, а теперь настав час знову заграти музыку знакомитого гурту Козак Систем, потому что Иван Леньод вже в нашей студии. Отже, Козак Систем не моя.